Всем привет! Поступил вопрос, можно ли менять цвет отображения заднего фона пялец. Да, конечно, можно. Иногда это удобно, потому что хочется видеть, как будет дизайн выглядеть хотя бы чем-то похожим на будущую ткань. Как это делается? Кликаете правой клавишей мыши по рабочему полю или нажимаете комбинацию клавиш Ctrl-Alt-C. Размер, цвет пялец. Здесь вы можете установить дважды кликнув цвет заднего фона, скажем так, имитации ткани, указать какого цвета будет контурная линия. Это сетка и границу, если есть необходимость. То же самое вы можете сделать программе Embird Studio. Для этого необходимо кликнуть по пяльцам, изменить цвет пялец, изменить отображение сетки и можно приступать к работе.